всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы по многочисленным просьбам поговорить более подробно о плагин менеджере и как я сейчас уже в 2021 году организовываю свои плагины внутри logic вы возможно смотрели мое предыдущее видео которое записывал несколько лет назад касаемо организации плагинов и тогда я использовал программу organizer это сторонняя была программа, которая анализировала все установленные плагины Причем не только э, Audio Units или Components, которые мы используем в Logic Но также и VST-плагины То есть довольно, в принципе, удобная была программа Она была создана еще до того, как в Logic появился свой собственный менеджер плагинов Поэтому было довольно удобно Ей пользовался, но, к сожалению, последние пару-тройку лет поддержка этой программы просто прекратилась, можно так сказать. То есть уже даже помощь перестала отвечать по почте, потому что я часто запрашивал, у меня бывали какие-то проблемы при переходе с одной ОС на другую. То есть, когда был там переход, например, на Махавы, уже начинались какие-то проблемы, но, в принципе, еще работала И вот, когда я перешел окончательно на... Последнюю вот, на данный момент Big Sur э, в начале этого года То Organizer просто вообще не работал То есть его он даже не открывался И я причем скачал самую последнюю бета-версию, которая была доступна э, И ну просто ничего не работало Поэтому у меня стал вопрос, а что же делать Несмотря на то, что у меня было там все уже давно организовано И там было довольно удобно все сохранять в общий э, файл я понял, что надо все-таки двигаться дальше и, наверное, уходить от ауганайзера, несмотря на то, что я его, естественно, купил, и посмотреть, что же может, в принципе, сделать плагин-менеджер в Logic. И на самом деле, как оказалось, что он может все то же самое, и, в принципе, сейчас все это организовано довольно удобно. Я сейчас быстро расскажу, как у меня все это организовано. И самое главное, то есть, чем мне нравился ауганайзер, и я про это говорил в предыдущем видео, что мне нравилось, что там была возможность создания под категории. То есть, например, у меня есть компрессоры, довольно много, и я их люблю структурировать по под категориям, таким как, например, мультибенд-компрессия, э, допустим, аналоговые компрессоры, то есть это компрессоры, которые эмулируют аналоговые приборы, и просто цифровые компрессоры, которые ну, не привязаны к каким-то аналоговым прибором, а просто работают как плагины, ну, например, как э, э, тот же фильтр C2, то есть э, просто обычный такой цифровой компрессор. Таких довольно много от разных разработчиков. И я вот хотел такие подкатегории. То же самое относится и к эквалайзерам. Их довольно множество большое среди э, в моей коллекции, вообще на рынке. И просто их держать в общей папке эквалайзеры ты там никогда ничего не найдешь. Поэтому у меня встал вопрос. И я подумал, а ведь, э, ну, в лоджике же тоже можно как-то подкатегории явно делать. И все оказалось просто. Э, сейчас я покажу как это все выглядит. То есть вот наш плагин-менеджер в Logic. И у меня уже созданы здесь, вы видите, категории, которых изначально нету в Logic. Эти категории, они частично уже созданы были изначально для стоковых плагинов внутри Logic, то есть для эквалайзеров, для компрессоров, которые шли вместе с Logic. Но вы также можете, нажимая вот здесь на плюс, создавать свои папки. И дальше вы можете искать, э, вот здесь вот я сейчас выделил ту или иную папку, и показывается, какие в ней плагины есть из э, той или иной категории. Так вот, по поводу подкатегории, смотрите, у меня есть папка comp, но ну, имеется в виду компрессия, компрессион, чтобы просто покороче было. И как мы видим, в ней ничего нет, потому что я решил создать подкатегории. Как создается подкатегории? Очень просто, вы создаете как бы, общую папку comp потом создаете еще одну папку с тем же названием комп тут же ставите двоеточие и дальше пишете название подкатегории то есть именно так это работает это очень легко когда я открыл этот этот способ у меня сразу в принципе от отпала надобность в ауганайзере так таковой потому что именно ради этого я и собственно его использовал ваш до прошлого года и Сейчас у меня это отпало, и я все сделал в лоджике Причем тут на самом деле даже гораздо удобнее Проблема ауганайзера была в том, что Если вы устанавливали какие-то новые плагины Или обновляли уже установленные плагины Вам нужно было обязательно перезагружать систему Перезагружать лоджик, чтобы категории Показались правильно, потому что при первом сканировании Плагины попадали не в ту категорию В которую вы указали, а Scrap попадали В свою родную категорию по разработчику И только после перезагрузки Попадала обратно в ту категорию Которую вы назначали через ауганайзер То есть ну, много костылей очень много действий ненужных, здесь все это автоматически делается, то есть один раз вы направили и все работает то есть вот по, по, по категориям, я просто знаю, что это был очень такой распространенный вопрос в нашем чате, в закрытом чате, в Telegram, то есть постоянно спрашивали меня о том, как вот создавать подкатегории. Вот все очень просто, то есть вы создаете мастер-папку, скажем так, в которой будут храниться эти категории, и дальше тут же создаете эту папку, точнее подпапки для категорий, их может быть любое количество, не обязательно три, вот у меня здесь три я создал, как я говорил, аналоговые вот компрессоры, цифровые и мультибенд компрессоры, которые у меня есть в коллекторе. И я все сюда закинул то же самое касается эквалайзеров вот я создал папку эквалайзеры э, здесь аналог у меня все аналоговые эквалайзеры тут у меня все цифровые эквалайзеры э, графически вот у меня есть один эквалайзер то есть я вот создал такие категории и ими пользуюсь это можно делать абсолютно для любых категорий также я здесь добавил несколько своих категорий которых не было Например, консоль сюда закинул плагины которые эмулируют целые консоли э, тех или иных разработчиков ну то есть дальше уже фантазия и э, принцип работы каждого звук режиссера это уже вам продиктует какие здесь папки нужно создать что переделать при этом у меня здесь в некоторых категориях смешанные сторонние плагины и плагины logic потому что некоторые категории как я уже сказал были созданы изначально я просто их же использовал и в них закидывал Limiter это оригинальная категория которая была изначально в лоджике я сюда прям закинул свои плагины как закидывать Ну здесь очень легко внизу у вас есть производители фирм тех или иных плагинов то есть вся ваша коллекция которая у вас есть э, установлена на компьютере и вы просто можете по каждой из них проходиться, выбирать мир акустика аудио и раскидывайте плагины по тем или иным категориям вот здесь созданным. если чего-то не хватает просто создаете новую категорию то есть довольно легко так проходитесь по всем по всем нужным вам э, разработчикам Я, в принципе, это сделал вообще для всех То есть у меня все плагины рассортированы И я больше вообще не, ла... не залезаю никогда в категории именно разработчиков А только пользуюсь вот этим основным меню И все, после этого вы все это сохраняете И у вас все будет отображаться в тех или иных папках В которые вы закинули свои плагины Сейчас я еще покажу, как это все выглядит непосредственно в ложике на дорожке. Еще очень важное замечание хотел бы отметить преимущество Я даже сказал, тут есть так называемый топ-левел, когда мы, вот мы еще all у нас сейчас показывает все плагины, когда мы выбираем какую-то категорию показывает плагины из этой категории. А если мы выберем топ-левел, то это тот самый уровень, который у нас показывает в данном случае. Вот мы видим здесь инструменты, наши основные, которые в инструмент треки показаны. И сюда мы можем закинуть. Вот у увидите здесь infinity q это просто эквалайзер который мне практически на каждой дорожке пользуюсь я его вытащил вот именно в этот топ-левел то есть я нашел слайд digital этот плагин я знаю что я им постоянно пользуюсь э -э и просто соответственно сюда закинул этот плагин то есть вот этот infinity q я закинул в этот топ-левел и таким образом у меня вот здесь висит этот EQ. и давайте посмотрим сейчас закрою э -э плагин менеджер вот берем Наше меню э, с треками Точнее с плагинами И вот как это выглядит, то есть вот все мои категории И вот мы видим в топ меню Здесь вверху у меня висит Infinity EQ, потому что именно вот в отдельном э, таком создается как бы, отдельная такая полосочка, она всегда как бы сверху находится. То есть у нас тут recent плагин это те плагины, которые мы недавно использовали. И дальше у нас идет вот эта отдельная строка, и всегда она вверху, то есть я всегда могу быстро. Мне не нужно искать ни в каких категориях. Мне нужно лезть вот сюда, например, в Digital и искать вот этот Infinity EQ. То есть я сразу знаю, что я этот плагин использую постоянно на каждой дорожке, поэтому имеет смысл его вынести вот в этот топ Топ меню, то есть это очень удобно И в чем еще удобство, что вы мало того, что имеете вот эти все категории здесь э, В плагин, здесь плагин поиски э, Еще внизу у вас есть Audio Units Это тот же самый, те же самые сторонние плагины по привычке, как мы их привыкли разделять по э, производителям то есть вы можете использовать и эти категории, и эти категории. Это, к сожалению, не было доступно, когда мы работали с органайзером. И также внизу у вас есть отдельная категория Logic, где вы видите только лоджиковские плагины. То есть если вы ну, хотите какой-то конкретный плагин найти из лоджика, но вы понимаете, что у вас здесь уже целая каша из этих плагинов, и сложно, например, найти здесь какой-нибудь лоджиковский плагин, то у вас внизу всегда есть возможность это найти. Привет, коллега!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 Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Итак, давайте подрезюмируем. То есть еще раз, в плагин менеджере вы создаете любые категории, которые вам нужны, и под подкатегории с помощью двоеточия с названием основной папки, и дальше вы дописываете именно название подкатегории. После чего вы можете плагины либо показывая show all то есть вы здесь можете прям все плагины свои увидеть либо вы можете прям пройтись по разработчикам что я рекомендую так просто Будет проще ничего не пропустить. Вы просто раскидываете те или иные плагины по тем или иным категориям. Причем, опять же, у меня здесь все разделено четко по каким-то сегментам, да, то есть по типу плагинов, гейты, фильтры. Вы можете создавать какие-то свои папки, например, для каких-то жанров музыки. То есть вы в одном жанре какие-то одни плагины используете, в другом жанре другие, или просто по своим нуждам и так далее. То есть для, например, для сведения, для мастеринга, плагины То есть, как вам удобно. И вы можете одни и те же плагины засовывать в разные папки. То есть они будут отображаться. Они могут быть не только в одном конкретном месте, они могут быть сразу в нескольких категориях запросто. То есть вы можете делать здесь как вам удобно, как вы хотите. Всегда, кстати, в конце, если что-то пошло не так, вы можете восстановить дефолтные настройки, вот здесь нажав. То есть просто все ваши категории обнулятся, все плагины опять вернутся в, чисто в закладке разработчиков, и вы можете начать заново все подсобрать, пересобрать, создавать новые категории. Также не забываем про топ-левел, что сюда можно закидывать какие-то самые избранные плагины. Я не советую то есть Здесь слишком много их делать, там до 5-6 до достаточно, чтобы тот список просто не расширялся слишком прям до бесконечности, чтобы вы опять не начали путаться, где у вас что есть. Но, в принципе, самые основные, часто используемые, можете сюда закидывать, то это тоже довольно удобно. И если мы еще раз посмотрим на получившийся результат, то вот у нас здесь все категории: здесь у нас наши вот эти топ-левел плагины. И внизу у нас всегда есть возможность посмотреть, опять же, по разработчикам. То есть, если вы не помните, куда вы что-то закинули но вам срочно нужен плагин, и вы помните разработчика, просто и заходите по классике вот сюда вниз, ищете нужного разработчика, и находите нужный плагин. То есть все довольно легко. И то же самое касается лоджиковских плагинов. Если они вдруг затерялись среди а, вот этой мешанины из сторонних плагинов, то вы можете всегда зайти в категорию лоджик, и здесь увидеть только плагины, которые встроены в лоджик. То есть это, думаю, понятно, довольно легко. И, соответственно, статус плагин-менеджера сохраняется каждый раз, как только вы сделали какие-то действия и закрыли его, то есть каждый раз плагин менеджер сохраняется и тут возникает вопрос а что делать если я хочу эти настройки сохранить и например перенести на другой компьютер или если я буду приустанавливать систему я не хочу потом заново всем этим заниматься и у меня такой вопрос тоже возник потому что опять же у а ауганайзера было именно э еще вот такое преимущество что все можно было сохранить в единый файл и потом на новой системе загрузить этот файл и все категории ваши также будут Точнее категории, которые я создал, они также вставали в том же порядке, все было точно так же. Так вот, в Logic есть, точнее на macOS есть такая замечательная папка, ваш пользователь, музыка, аудио мюзик и здесь хранятся как правило все настройки те или иные для лоджика То то здесь есть например плагин settings для различных плагинов какие-то настройки ваши личные какие-то патчи ваши настройки каналов и так далее здесь также есть project templates ваши темплейты template здесь хранятся в этой папке в принципе я бы, наверное даже порекомендовал бы всю эту папку сохранить правда здесь есть Alchemy samples то есть дополнительные сторонние сэмплы тоже ваши пользовательские но так или иначе можно всегда полностью вот эту папку аудиомиз сохранить где-нибудь как в архив добавить и потом на новой на новой системе просто эту папку заново заменить скажем так то есть вот этой старой заменить все добавить опять в новую папку на новой системе и у вас все по идее должно работать четко вот точно так же как это было на предыдущей системе либо если вы не хотите прям все это сохранять вас должна интересовать вот эта папка databases и здесь под папка text Э, во всяком случае вот этот самый нижний файл Вот видите написано обнов обновлен сегодня Потому что только что я закрывал открывал э, э, Наш плагин менеджер И он автоматически сохранил вот эти две настройки То есть вот эти две настройки официально отвечают за состояние э, плагин менеджера И за все соответственно категории плагинов, которые мы сделали Но на всякий случай некоторые советуют сохранять Либо всю папку текст а лучше вообще всю папку databases То есть если вы ее замените У вас тогда точно все настройки будут один в один как у вас были вот на другой системе. То есть вы можете эту папку просто архивировать, э, переносить на флешку или там, загружать какой-нибудь на Яндекс-Диск или еще куда-нибудь и использовать просто на разных системах, где есть те же плагины, что на вашей системе, и просто ее туда загружать. Причем оригинальную папку можно сохранить. То есть это можно использовать как такой некий пресет. То есть вы можете сохранять эти даттебазис, менять местами, делать например, разные виды настроек. То есть вы можете сохранить вот текущее состояние, куда-нибудь его отдельно положить. И сделать рестор, например, дефолт, дефолтных настроек в лоджек. И заново сделать еще какую-нибудь вариацию категорий. И потом в той или иной ситуации, вы знаете, что вы сейчас будете работать перед аранжировкой вам нужны эти плагины, вы закидываете эту папку в Потом берете... Занимаетесь сведением или мастерингом, вы закидываете другую. Но это уже понятно, это уже скорее такие исключения вряд ли вам понадобится эта функция, но довольно полезно. То есть, знаете, что вот такая довольно полезная папка Databases, и в ней все вот эти ваши пользовательские настройки хранятся. Ну что ж, надеюсь, вам этот урок был полезен, понравился, пишите в комментариях остались ли какие-либо еще вопросы также напоминаю про наш закрытый чат вступайте в него ссылка также будет в описании к этому ролику просто переходите, оставляйте заявку и вам придет приглашение на почту и вы подключитесь к нашему чату, если вы еще не там и спокойно будете общаться, задавать вопросы. И вот по каким-то самым насущным вопросам я буду записывать такие видео-ответы э, и, соответственно, отвечать на эти самые вопросы. Так что увидимся с вами в следующих видео, увидимся с вами в чате. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Всем пока.